Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рада, что мы с вами втроем собрались. И э, я хочу сначала э, по очереди представить: сначала я представлю Женю. Женя, на мой взгляд, очень талантливый зоопсихолог, потому что она творит с животными совершенно невероятные вещи. Она учит с ними договариваться. И она э, раскрывает внутреннее содержание, вот самую настоящую психологию животных. Это и про собак, и про котов. Я не знаю, ты занимаешься ли ты другими еще животными. Вот. Но то, какие результаты Женя получает, самых сложных животных со сложными характерами учит взаимодействовать с людьми. Спасибо вам! И Андрей, я вам наконец-то показала его лицо! Андрей пишет прекрасные тексты от имени Моргана. Они очень смешные. Они очень веселые. Конечно же, я их читаю, прежде чем выпустить в эфир и иногда корректирую. Вот. Андрей, у нас кот-отец. Сколько у тебя кота детей? Ну, сейчас пятеро. Один собирается искать дом. Вот у меня рядом спит товарищ. <смех> остальные Супер. гуляют. А, ну, пятеро один на передержке, малыш. Он, его повредили, его разбили ему морду, мы зашили, там сейчас лечится, и он как только затянется рано, мы его вернем в дом, вот, взяли его на лечение. И вы, вы приютили к да, ну, у нас все найденыши фактически, то есть у нас э, брат с сестрой, они вместе родились, у них погибла мама, когда им было два месяца, и вот я их воспитывал, там, ступетки кормил. Потом, э, потом при появился еще один, потом он привел почему-то друга маленького, вот этот маленький друг я только что вам показал. С работы ехали в 2 часа ночи, я подобрал кошку, которую сбила машина. Ей перебила лапы задние, и она потеряла глаз. И вот сейчас мы ее выходили, она еще пока шкандыбает, удалили ей глаз, очень долго она восстанавливалась. В общем, короче, еще одна кошка, и вот получается пятеро, и вот сейчас мало еще у нас там, ну сколько ей, три, вот она сейчас пока у нас живет. То есть, ну короче говоря, стая. Супер. Спасибо, Андрей. Я хочу просто прокомментировать, да, это э, к тому, что были такие комментарии по поводу того, что коты ⁇ это признак э, бедности или там какого-то неблагополучия, или котов заводят только какие-то женщины, неудовлетворенные своей жизнью. Вот вам прекрасный пример, чудесно семья, которая приручает, вернее, не приручает, а как заботиться о животных, которые пострадали. Андрей, большое тебе спасибо! Вот тут комментарии, что ты похож на Моргана, Андрей, просто похож на кота! На Чеширского! У меня вот еще, видите? Да, еще собака! Трое! Ничего себе! <свят> тут же, тут ну, это, это найденыш, да. Это, у нас два лабрадора, которые мы завели, мама с дочкой. То есть сначала завели маму, она потом привела нам дочку, вот. а вот, вот эта вот подруга это тоже найденыш. Она у нас цыганча, ну, дворянка, дворянка. Мы ее называем дворянка. Она у нас дворянских кровей. Так что тут, как бы, нам, да, нам весело, коты разбавляют собак, собаки да. разбавляют котов. — Класс! Ну, — сегодня, сегодня, сегодня, сегодня про котов только будем говорить. — Да, сегодня про котов. Про собак поговорим отдельно, потому что я собачница тоже была когда-то. Слушайте, у меня к вам к вопрос. Как вы думаете, почему котов так любят? Вот несмотря на то, что у них такой как бы своеобразный характер, они делают, что хотят… Вот Морган не захотел сидеть у меня на руках. Вот, но а, почему там такое какое-то особое отношение уже сколько тысяч лет? Ну вот мне кажется, вот одна из причин как раз любят а, как вот эту их независимость, как люди считают, что они независимые сами по себе, хотя это не совсем так да, на самом деле. Но а, в принципе, как я вот сталкивалась, тоже как с людьми разговаривала на эту тему, мне тоже интересны такие темы обычно бывают, и люди говорили, что да, вот им нравится. Причем, конечно, бывает обидно, когда несовпадение. То есть, например, человек, который хотел, чтобы его кот был таким самостоятельным, независимым, где-то там сидел для красоты, у него получается абсолютно ручная кошка. Как, как и наоборот. Люди, которые наоборот хотят у них представление о кошках, что это что-то вот вечно сидящее, трахтящее на руках, а им попадается такой вот кот, сидящий где-то там в сторонке. А, получается вот такая вот опять же несостыковочка. А, ну, бывает, конечно, что и все удачно, и как как вы хотели, такой и получился. Андрей, а ты как думаешь, почему котов умер? Я и думаю, сам ты идешь кошачью Я думаю, ну? что им просто завидут откровенно. Единственная возможность иметь такую жизнь — это просто держать рядом с собой и каждый день убеждаться в том, что очень жаль, что ты не Потому что они э, совершенно свои нравные, они не поддаются дрессировки. Ну, мы не будем говорить сейчас про Куклачева. У него, наверное, какие-то есть секретные методы. Я, я, возра... я возражаю. Они, они классно обучаются. Нет, Ээ... они, они обучаются, но в любом случае у них есть вот это вот толика какой-то независимости и. Ну, я не знаю даже, как это назвать, характер, что ли, который не позволяет там, это, там, слушать человека, допустим, особенно которого они не уважают или к которому они относятся там, без какого-то трепета или любви. Человека просто с улицы не может ими командовать. Если вы верите собаку, допустим, хорошо воспитанную, обученную, то она обучена слушаться, и не неважно, кто ей будет отдавать команды. То есть есть, естественно, хозяин, но если собака на службе служебная, то она точно так же будет слушать основные команды, если ты будешь давать им просто вот как бы с первого дня. Котам же нужно очень долго подходить, их нужно очень долго об обхаживать, их, с ними нужно как-то вести какую-то коммуникацию, диалог, для того, чтобы они в конце концов сделали то, что ты от них просишь. И то не факт, что если у них будет настроение неподходящее, они это сделают. Я думаю, что люди в большинстве своем очень завидуют им в этом плане, потому что всем хочется быть любимыми, Всем хочется быть красивыми, грациозными, всем очень хочется быть такими вальяжными, но при этом все прекрасно понимают, что не всем это дано. И вот единственный способ это компенсировать, это держать рядом с собой такое чудовище, которое будет напоминать каждый день. Я вспомнила ваш Андрей Юрьевич, смешной, мэм, что там, где котики друг у друга снимают, мерки на животе. Один котик говорит: я толстенький, а другой говорит, котиком идет, быть толстенький. Да, да, да. -да. да. Котеник, как, как, как, чем толще кот, тем он красивее. Попробуйте добиться такого же, такого, такого же умиления толстого человека. <смех> Мне так смешно, что у меня слезы пошли. Да, супер, котам завидует. Хорошо. Женя, тут были вопросы такие, их несколько повторилось, но я их обобщу в один вопрос. А -а -а. Что делать с агрессивными котами, которые бросаются на хозяев или там, на какого-то одного члена семьи? Я почему с этого вопроса решила начать? У нас, когда моя дочка еще была маленькая, у нас был такой кот, который он боялся мужа, откровенно его боялся, прятался, когда его видел. Он очень любил меня, он меня видел, шел ко мне на руки. А на Настю он просто охотился, и он ее по настоящему кусал, по настоящему царапал и так далее. В отличие от Моргана, он когда играет, он прячет коготки, там, если он кусает, то аккуратно, вот mm -hmm. и так далее. Что с этой, как проявляется кошачья агрессия, что с ней делать? Да, ну есть разные агрессии, и там, ну, в принципе, были вопросы, когда я смотрела, там тоже были вопросы по разной агрессии. Сейчас я не буду прям удаляться сильно в эти разные виды. Попробую сказать это все в общем, чтобы понимать, что и как, куда действовать. Например, вот если это... Ну, я здесь немножечко разграничение делаю. Например, если это игровая агрессия, то есть код из угла сторожит, ждет, да. охотится, да, и потом там напрыгивает на руки и ноги. Просто это довольно часто, частый вид агрессии бывает, поэтому я о нем хочу сказать, там были тоже вопросы именно по нему. Значит, здесь алгоритм, я скажу такой, алгоритм действий. Значит, во-первых, не нужно с ними играть агрессивно, то есть не нужно играть грубо, не нужно играть руками, там, хватать за голову, там, тискать, то есть играть через игрушки. Ни в коем случае не нужно никакого физического насилия, воздействия, но это касается вообще любой темы, на самом деле, касающейся животных. То есть не нужно никакого запугивания, не нужно там, брызгать водой, шипеть, дуть на кота, хватать там, за шкирку, вот это вот все, потому что агрессия приводит к агрессии. То есть агрессия только будет возрастать в этом случае. Мы будем просто пугать животного, становиться непонятным для него. Это ничему не учит. Следующий здесь момент важный. Это Важно, конечно, следить и подстригать когти коту, чтобы он просто не расцарапал при всем этом деле. И, конечно, важно приучить к этой процедуре. Следующий момент, собственно, самый здесь такой основной, Значит, нужно дать возможность кошке выплескивать свою энергию допустимым способом, то есть играть в игры по нашим правилам. То есть нужно давать кошке много физической нагрузки, много интеллектуальной нагрузки, потому что игровая такая агрессия, она может быть из-за нехватки вот этой вот нагрузки. С котом мало играют, коту не уделяют внимания. Коту важно охотиться, добывать, если э, мы никак не реализуем э, эту э, потребность, то, соответственно, он будет охотиться на нас, как весело мы идем, у нас там двигаются ноги, руки, можно на это все бросаться. Еще что, вот если в момент, вот если, допустим, мы видим, вот мы идем, и вот он уже встал в стойку, то здесь следует переключить внимание кота то есть быстренько прервать вот это вот его такое вот уже поведение. Это можно сделать, например, просто взяв там резинку с волос кинуть. Они очень любят играть в резинки от волос. Если нету прям на волосах резинки, можно в кармане ее всегда держать, там несколько резинок, чтобы переключить сразу же быстренько вот с такого выслеживания. Mm -hmm. Можно что угодно, что под руку попалось, там какой-то фантик, какой-то еще, то есть мы переключаем внимание. Если происходит такое во время игры, то есть, например, вы играете с кошкой, <coughs> ну, как я уже сказала, грубо не нужно играть, играть нужно через игрушки. Но даже если вы играете с игрушкой, и кот переключается на руки, нужно сразу же прекратить Такую игру, такое взаимодействие. Можно при этом, здесь алгоритм, даже как с собаками, громко и резко взвизгнуть, при этом используя одно и то же слово. На это слово мы потом создаем ассоциацию. То есть, например, там, ай, больно. Вот на это слово больно mm -hmm. мы... Создаем ассоциацию у кота. И уходите, то есть игра прекращается. То есть мы не играем в такие игры, у нас есть свои правила, у нас есть своя игра, в которую мы играем. А в, игра, в игру, которую нас не устраивает, мы просто не играем. То есть мы приучаем вот к этому слову больно, чтобы кошка потом научилась реагировать. Потому что, в принципе, кусать допустимо, если нам с этим комфортно. То есть, есть такие легкие покусывания, это как бы нормально. И мы, то есть наказанием здесь будет то, что мы лишаем кошку нас, то есть ресурса, с которым Думаю. она так, -то... то есть это, это наказание, понятное животному. И через несколько секунд можно вернуться в игру, продолжить ее. Опять же, если все повторяется мы опять делаем по тому же, же алгоритму и повторяем. А если же все хорошо и кошечка уже усвоила, то мы продолжаем играть, там, хвалим в процессе, играем. Очень важное всегда место и роль выделяю для интеллектуальных игр, о которых я постоянно говорю, и это очень важный момент в жизни, потому что мы как раз там можем дать возможность кошке охотиться, добывать есть игрушки, за которыми нужно и побегать, и потом из них добыть, есть, которые просто там кошка добывает и получает удовлетворение от этого. То есть вот, и причем это то, что вы можете просто вот дать кошке и не обязательно самим присутствовать и контактировать в момент, если, допустим, вот эти дзаги. Еще очень важный здесь момент – это верхние ярусы. Здесь я постоянно сталкиваюсь у клиентов с тем, что ну как же, что же мы будем весь дом переделывать под кошку. Но, ребята, вы же завели не рыбку в аквариуме, вы же завели кошку, вы завели определенный вид животного, которому присущи определенные вещи, которому важны определенные условия проживания. Нам важно предоставить эти условия проживания для того, чтобы животное чувствовало себя комфортно, не нападало на нас, не охотилось, не там не гадила где попала и так далее а верхние ярусы должны быть а, их можно сделать из мебели которые уже есть можно где-то довесить полочки то есть кошка на них чувствует себя вальяжно комфортно а, уверена в себе а, может там прятаться убегать скакать по ним летать по ним там ей можно построить всякие убежища то есть это ну как бы залог <свеч> успеха <свеч> очень важный вот, Я вот. поняла. То есть э, уделять побольше внимания и э, демонстрировать котам, кошкам правила игры, и они со временем понимают. Супер, Даниэль, я уже чувствую, что нам надо будет сделать, кажется, еще не один эфир. Так много вопросов и такие интересные, на всех хочется ответить, и мы же Дженни сделаем эфиры еще. Андрей, у меня к тебе вопрос. Вот как у тебя и коты, и собаки, как ты считаешь, кто умнее из них, коты или собаки? Ты знаешь, сначала нужно решить, что такое ум. То есть ну, там подаются ли дрессировки лучше собаки, осознают, допустим, какие-то вещи и реагируют более быстрее кошки. То есть реакция у котов гораздо лучше, чем у собак. Опять же у них у всех по-разному немножко распределены какие-то инстинктивные штуки. То есть коты лучше видят, собаки лучше нюхают, и те, и другие отлично слышат. Кто быстрее двигается, тоже вопрос. Ну, зависит еще от породы собак. Может, борза, может, быстро бегать. Коты, если бегают быстро, то на короткие дистанции. То есть, Но ну, я думаю, что здесь дело у них не в уме, скорее всего. То есть Про ум тут говорить не приходится. Mm -hmm. По крайней мере, я не замечаю того, что там кто-то из собак э, пишет, э, отгадывает кроссворды, а коты читают гетты, понимаешь? Ну, то есть вот этого я не Наш не пишет прекрасный текст. Нет, ну то, что он пишет прекрасный текст, это понятно. Он же подсчитывает ночью, пока вы спите, он там штудирует Google. Вот поэтому про ум не знаю, но мне кажется, что это зависит индивидуально от кота и от собаки. Потому что есть полные идиоты как среди детей, так и среди этих. Поэтому тут как бы бабушка надо гадала. Есть, конечно, очень умные коты, которые, с которыми разговариваешь как с человеком. Есть собаки, которые тебя слушают просто как хороший психолог. То есть ты ее садишь перед собой и рассказываешь им абсолютно все. Она тебя так понимает. Ну, тоже в том анекдоте. Да, да, да, да, это анекдот был про сову, когда грузин купил себе вместо попугая сову, возвращается в зоомаркет и говорит, ребята, он же не разговаривает, он говорит, не разговаривает, зато как молчит. Поэтому, про ум не скажу, но я думаю, что этот вопрос, у них коллективный еще разум есть, они же стайные, собаки стайные, животные, и у них есть такой, такая функция, как коллективный разум, если одна что-то поняла, научилась, то тут же научились другие. У котов этого нет, они больше индивидуалисты, и поэтому там уже больше как личность играют, поэтому ну, про ум не скажу, тебе честно. Мне иногда кажется, что коты гораздо больше понимают, чем собаки, но они стараются этого не демонстрировать, чтобы их никто не раскусил. Ну это тоже да. Женя, слушай, такой вопрос, который встречался уже несколько раз. Как отучить котов ходить куда попало? То есть он в разных интерпретациях тоже прозвучал. Как с этим бороться? У Андрея я знаю, что они живут в частном доме, да, Андрей? И у вас Но с этим проблем нет. У, вот. не а у, вот... у, у нас не все гуляют, потому что ну, вот две травмированные, мы их не выпускаем, ну, чтобы не было никакой опасности. У них лоток, и они ходят в лоток, но периодически малое бывает, что шходит где-то помимо этого. Ну, как бы наказывать ее и, и как-то там воздействовать бесполезно. Ну, потому что, во-первых, она малая, они понимают, а во-вторых, иногда бывает, что лоток занят кем-то, и у него другого выхода просто нет. Поэтому в идеале, конечно, каждому коту свой лоток, потому что чужой запах, допустим, если коты с кошками, они в жизни никогда не пойдут на один лоток. Если кошка а с кошками... количество лотков по количеству кошек и плюс один. Да, плюс один, который нейтральный, грубо говоря, то есть на который могут пойти кто угодно, но там да. он должен быть постоянно чистый и без чужих запахов, потому что в другом случае они будут ходить куда угодно, кроме лотка, даже если бывают очень педантичные кошки, которые два раза в один лоток не ходят, то есть пока ты не уберешь, пока ты да, не, перебь, да. не перебьешь запах, она будет четко понимать, что там уже да. кто-то был и там уже все, все пропало, и туда нельзя. Вот поэтому тут как бы вопрос личной лени у человека. Если человеку достаточно времени и сил для того, чтобы этим лотком его, грубо говоря, обновлять, тогда проблем не будет. Если же ты там где-то проспал, забыл или там надеялся, что кошка сама с этим справится, то нет, этого не будет. Жень, а вот вопрос такой, там прямо были вопросы про цветочные горшки. Да, Мне часто. кажется, что если бы вот, выбрал цветочный горшок, как с этим справиться, я уже даже не представляю. Ну, смотри, там есть очень много лайфхаков по цветочным горшкам, потому что это проблема очень у многих. Кто-то там гадит, кто-то там копает, кто-то там выдергивает. А, значит, здесь есть несколько вариантов решений. А, ну, самый такой радикальный если вообще лень что-либо там придумать, это просто полностью убрать из зоны доступа, там, не знаю, сделать отдельную комнату там для цветов, разграничить пространство таким образом. Если есть такая возможность, то есть, ну, кому-то удобнее такой вариант. Кому-то удобнее вариант, например, разместить эти же горшки, то есть не отдельную комнату этих цветочных горшке, а, например, там подвесить таким образом, чтобы у кошки просто не было доступа к этим горшкам. Следующий вариант тоже примерно из этой же серии – огородить. Ну, это уже можно дизайнерски обыграть красиво. Там сделать там, ну если какой-то очень большой, например, горшок, и ты его с цветком, и ты небольшой цветок, ты не можешь его там подвесить никуда, то есть можно просто красивые там делать заборчики, там так, чтобы м -м, невозможно было коту к нему подступить. А, следующее, если мы не, не убираем горшки, не огораживаем, то а, можно, есть много вариантов, а как вот это вот про пространство, где земля, а, загородить. Здесь есть тоже всякие как самодельные варианты, также и всякие дизайнерские интересные варианты. Нам же нужно еще поливать этот цветок, то есть, соответственно, это должно все дышать, там должны быть дырочки. Ну, самые такие вот самодельные простые варианты – это, например, положить, заложить вот это все шишками красивый вариант или большими камнями. Это все тоже очень индивидуально, потому что какой-то кошке это подойдет, какой-то скажет «О, классно, шишки, я буду с ними играть» или «О, классно, там камушки, вот я буду еще и их ковырять». А какой-то кошке это будет достаточно, она больше туда не пойдет. Есть такие даже, я встречала, там, например, банки ставят в эти цветочные горшки. А кто-то очень ну, такой распространенно очень фольгой э, закрывает, и там просто есть, соответственно, тоже дырочки, и как бы, чтобы через это все поливать. Потому что на фольгу кошка а, вообще вряд ли пойдет. А неустойчивая поверхность, блестящая, шристящая. Э, Шумящая, да. А вот, и есть э, варианты класть, э, не знаю, как это называется, вот ну, такая типа искусственной такой травы. Но есть такие дышащие, а есть нет. Вот нужно те, которые дышащие. Там еще внизу такая вот сеточка. То есть, соответственно, будет полив проходить внутрь. А оно будет сверху такое не очень приятное, как бы колючее. То есть, ну, такое как бы колючий коврик в виде травки, а, вот это тоже такой довольно красивый вариант, и при этом тоже кошка уже вряд ли захочет туда наступать, а есть еще всякие, там вот уже тоже я видела, люди изготавливают, вот докат, там всякие какие-то вот решеточки такие красивые тоже кладут, вот это все вокруг цветка обыгрываются, соответственно, кошка тоже уже туда не, не может, а ей неинтересно туда туда ковырять и копаться. А, то есть здесь важно знать, что есть ядовитые цветы, растения, и поэтому у меня есть пост, где список ну, не полный, потому что их очень много, это просто очень важно знать, какое у вас вообще растение, и, может быть, его нужно обезопасить не только по той причине, что кошка пытается с ним как-то играть, взаимодействовать, а потому что просто, чтобы кошка не отравилась этим растением. Да, потому что были вопрос тоже, как объедают, объедают растения. Я тоже считаю, что с этим надо быть очень осторожными, потому что животным очень легко отравиться. Есть такие комнатные растения, которые мы даже не предполагаем, что они могут быть ядовитыми, а они опасны даже для детей. Поэтому, когда вы приобретаете какое-то незнакомое растение в дом, я рекомендую прямо погуглите, узнайте свойства стеблей, листьев. Бывают такие растения, после которых даже нужно очень тщательно мыть руки. И, конечно, же, для питомцев они опасны, хотя вот, ну, им хочется это пожевать. Мы, к Моргану, покупали траву, и он ее достаточно тоже так неплохо ест, потому что именно потому, что мы заметили, что начал поедать цветы. Вот я очень рекомендую эту траву покупать, единственное, что не все, к сожалению, коты ее, собственно, едят не все в ней там валяются, но, опять же, можно тоже попробовать, поподбирать, потому что она есть разная, попробовать одну, другую, может быть, что-то понравится, а может быть, ей не нравится не сама трава, а то, в чем она растет, может быть, ей неудобно к этому подходить, в этом там валяться и так далее. Так что, здесь еще мне, ты еще задала вопрос по поводу того, как отучи, ну, как бы, когда куда-то залезает, на столешнице часто люди жалуются, что Кошки залезают на стол, на столешнице. Здесь мы возвращаемся к важному. К тому моменту что про верхние ярусы, про которые все так сопротивляются. Потому что для кошки любая поверхность – это просто поверхность для перемещения. То есть ей не важно, что это, стол там, или шкаф. То есть это просто удобная поверхность, на которую она может залезть, с нее потом перепрыгнуть, пойти дальше. Это, во-первых, это очень важно понимать. То есть если вы не предоставляете кошке достаточное количество верхних ярусов, но ну, она будет использовать то, что есть, туда, где у нее есть доступ. А второй момент, это тоже так для общего, вот, там, в какую сторону, как начинать мыслить. вот Когда какое-то есть поведение, которое нам не нравится, нам нужно сразу первым делом, делом думать, какую мотивацию хочет удовлетворить это животное, совершая вот это вот действие. Например, бывает часто вот такая вот весьма банальная штука, например, что кошка пытается пройти по этой столешнице, просто чтобы дойти до раковины с краном. Чтобы попить, воду. да. Вот. И мы начинаем думать, ага, значит, она идет понять, чтобы дойти до раковины. А здесь мы начинаем думать, а зачем она хочет дойти до этой раковины до воды. И здесь мы приходим к тому, что эм, очень часто люди не знают, что у кошек еда и вода должны стоять в разных местах. Там примерно. Э, Я от на расстояние друг от друга, потому что кошкам очень некомфортно, если, не дай бог, что-то там в воду попало, то есть неприемлемо, когда еда стоит, потому что еда может попасть в эту воду. Соответственно, нам важно разнести, вот, то есть кошки не пьют из этой миски, с водой, потому что она стоит рядом с едой, они идут через эту столешницу, чтобы попить из крана, то есть таким образом мы приходим по цепочке к решению, да? то есть мы разносим миски, это касается любых кошек, даже если они не идут к крану, все равно нужно попасть вниз водой сидят. И мы можем купить фонтанчик, например, кошачий и собачий. Очень классная игрушка для животных. И там вода, как бы для кошек важно, что вот она чистая, они поэтому стремятся, то же самое, как и с толчка, они тоже пьют, потому что мы спускаем воду. И для них это тоже, как будто такая вода чистая. Вот, то есть, когда есть проблема, нам сразу нужно начать думать, что движет животным, зачем животное это делает А дальше мы, если можем, мы начинаем там обезопасить это место, если мы можем его там загородить, убрать что-то такое. И следующий важный момент для решения проблемы мы даем альтернативу. Мы даем возможность альтернативного принять альтернативного решения. Мы обучаем, мы приучаем, мы можем приучить к альтернативному месту. Если, например, кошка любит тусить с нами, когда мы готовим еду, окей. Мы это принимаем, и мы делаем ей альтернативное место рядом. Удобное, уютное, с полочкой, приучаем по команде место. Все команды обучаются кошки так же, как и собаки тем же самыми командами. Мы методом наведения, мы заводим кошечку либо вкусняшкой, либо удочкой, игрушкой на это альтернативное, удобное, уютное место. Там подкармливаем, постепенно вводим команду. Соответственно, мы вот таким образом можем решить эту проблему. Вот, — Супер. Супер! Я хочу еще раз озвучить, что если у вас есть какие-то вопросы по воспитанию кошек или собак, подписывайтесь на Женю, читайте ее, Она очень много пишет в своих постах и дает игры и решения. Ну и, конечно же, обращайтесь к ней до консультации. Андрей, у меня вопрос к тебе. Очень часто, ну, во-первых, многие люди, очень многие, большинство, наверное, относятся к своим животным домашним именно как к членам семьи. Хотя я считаю, что нужно эту грань чуть-чуть придерживаться, и э, все-таки очеловечивать их нельзя. Хотя мы их очень любим, бесконечно любим. И я, например, переживала очень тяжелую травму, когда у меня умерла собака, я не могла два года просто прийти в себя, не то чтобы там спокойно к этому относиться. Я действительно это очень тяжело переживала. Вот. Э, у меня вопрос к тебе. Кто на кого похож в вашей семье? Ну и значит, животные становятся похожими на своих хозяев или хозяева становятся похожими на своих животных, при таком изобилии э, зоопарка. Кто у вас на кого похож? Как ты считаешь? Ну, я однозначно, у меня есть заместитель. Он, он официально заместитель, он официально младший барин в квартире, в зоне. Он повелевает всеми делами, он абсолютно равнодушен каким-то там... Э, похвалам или он там, как-то он, знаешь, вот он, он, он как, как солнышко, он встает, проходит, и все, все вокруг озаряется. То есть он командует котами, он может, в принципе, покомандовать и собаками. Он не боится ни пылесосов, он не боится ни дрели, он не боится ни шуруповерта, ему пофиг вода, он спит на любой поверхности, он ест всегда последний, всегда в одиночестве. Спит он исключительно там, где он захочет, сгонять его откуда-то бесполезно. Единственное, что он периодически у меня летает со стола, потому что иногда бывает, что залезает. Ну, залезает скорее из интереса, чем из, из Шкоды какой-то. Так как они у меня все гуляют на улице практически, то вот этой вот безумной дури, из-за которой они гоняют по стенам ночью, нет, Они приходят домой спать, они уставшие, потому что здесь птички, здесь ежики. Здесь синички, они мне приносят и ящериц, и змей. Когда я летом открываю двери, у меня обычно что-то лежит уже вкусненькое. Такое рядом с Такой богатый завтрак, может быть. Да, да, у меня приносят змеи, у меня приносят маленькую рыбку из пруда. Тут пруд у меня просто рядом с домом. То есть ловится абсолютно все. <свист> У меня есть заместитель в баре, который вот меня замещает, естественно. Жена больше похожа, естественно, на собаку. У нее вот лабрадоры, это ее. И она себя олицетворяет больше как бы вот с собаками. То есть она за что она вот за, за душевность, такую, за контактность. Кота, котов она тоже любит, но она считает, что коты, коты не такие искренние. Как, как, как собаки и что у собак есть верность, которую, которую коты вообще как бы, ну, кот сам по себе и вот она, естественно, больше как бы к собакам тянет то есть у нас как бы четкое разделение по, по, по государствам я кошачий, у нас собачий хотя собаки как бы у нас все девочки то есть они ко мне относятся очень уважительно такие, они вообще как бы контактные лабрадоры, они там не подвержены каким-то там перепадам настроения Бывает, что они грустят, но никакой агрессии, там, никаких там, какой-то дурости, тем более они же девушки с возрасте. То есть им как бы этого не нужно. Ну а так, если разделение по ролям, то я за, за мурчащих, она, она загавкающая. Ну, а так. Ну, я просто не помню, чтобы как-то было по-другому. То есть все коты, которые у меня были, как бы мы всегда находили общий язык. Крайне редко бывает такое, что кот на меня бросается, а шипит, не слушается, или что-то еще. Обычно каждый кот, который встречается, он через, через какое-то время становится либо лучшим другом, либо там братом по разуму, либо соучастник моих преступлений. <смех> <смех> <смех> Супер! Женя, скажи, а что про привязанность скажет зоопсихолог? А ты говорила в самом начале да, о том, что это миф, что коты сами приходят. Расскажи немножко об этом. Нет, конечно, есть привязанность как у кошек, так и у собак, это вот этот миф такой, давно уже тянется про кошек, но это неправда, и они очень социальные животные на самом деле, и на самом деле есть собаки, которые сами по себе, и есть определенная группа пород собак, которые не особо любят всякие там мимишки, обнимашки и так далее. То есть это все очень-очень индивидуально. И нельзя вот так вот говорить, что вот кошки там у них нету привязанности, им вообще плевать там, на людей. Нет, они прибегают тебя встречать, когда приходишь с работы. Они также они, у, у них есть также, например, как у собак, сепарационная тревога у некоторых кошек. То есть страх одиночества и... Так же, как я с собаками приучаю их оставаться одних, также у меня есть и кошки, которые приходится приучать оставаться одних, потому что они очень переживают. Есть собаки, которые будут лежать там и на тебя так взирать и, в общем-то, особо сами не подойдут. А есть кошки, которые с тебя вообще будут за тобой, как хвостик, куда ты пошел, куда, куда и они. То есть привязанность есть и, и у собак, и у кошек. Супер, слушай, Женя, у меня сейчас до меня дошла идея, мы с тобой сделаем прямо серию прямых эфиров. Я придумала, как мы это сделаем, потому что такое количество очень интересных вопросов, на которые хочется ответить, я прямо. Okay. Не хочу это оставлять без внимания. Слушай, у меня вот еще такой очень эксклюзивный вопрос, что к нам приходят гости соседских кот, он слепой, но очень милый. Есть ли какие-то интеллектуальные игры именно для слепых котов? Вот. Да, я видела этот вопрос, У меня как раз очень так... почему-то я увидела этот вопрос из всего изобилия вопросов, значит, смысл в этих интеллектуальных игрушках, что там внутри лежит, например, что-то пахнущее, например, еда, то есть он может понюху добывать из игрушки, то есть это будет, конечно, выглядеть немножечко друг... иначе, чем у кота зрячего, то есть нужно просто, может быть, изначально помочь, да, там, попробовать вместе, Добыть. Но когда он разойдется, когда он поймет, что к чему, в принципе, даже обычным зрячим котам и собакам поначалу некоторым приходится тоже помогать с интеллектуальными игрушками, чтобы они вообще смысл понимали. То же самое, вместе несколько сделать, вместе добыть, не делать сложные, делать какие-то элементарные, там, например, просто там в рулетик и там вот проложено вкусняшками, и вместе, вместе с ним прям вести его вот, разложить прям дорожкой там эти, например, вкусняшки, и чтобы он шел и при этом вот разматывал там этот рулетик. То есть, в принципе, просто более, ну, как бы нежный, более внимательный, более <coughs> задействован человек в этом поначалу, может быть, но те же самые игрушки также можно использовать, так же, как и покупные тоже, там и где игрушки добывать, и вкусняшки. И тем более нюх у них, соответственно, усилений уже развит, если кошка не зрячая. Угу. А вообще интеллектуальные игры для животных, они в чем заключаются? Только в поиске еды или еще что-то? Я так понимаю, у Андрея очень весело. У них там интеллектуальные игры заключаются в том, кто поймает рыбку, кто поймает ящерицу. А вот для домашних котов что? Да, вот у Андрея в этом плане прекрасно. Коты, собственно, существуют так, как нужно, они сами идут. Себе все охотятся, выслеживают, охотятся, добывают. То есть у них вот эта вся цепочка проигрывается а, прекрасно сама собой. Кошки, которые сидят в четырех стенах и не могут себе этого позволить, а, мы им даем... А, Подобие таких игр, где смысл, смысл не в том, чтобы накормить животное, а в том, чтобы как раз животное добывало, само прикладывало усилия, потому что и хищникам это важно, прикладывало усилия, добывало и потом сам тем, что оно добыло. И как бы есть разные, ну, то есть на самом деле в качестве того, чтобы покормить животное, это тоже одна из тем из интеллектуальных игрушек, потому что бывают какие-то нарушения с кормлением. А кошки, которые, кошки-собаки, которые там не, не хотят есть просто из поставленной миски, э, тоже там были вопросы на эту тему, там едят только из рук. Вот интеллектуальные игрушки тоже в этом хорошо помогают, потому что мы тем самым мы задействуем инстинкт животного к добыванию. То есть ему просто скучно, неинтересно есть вот эти поставленные просто миски, как у собак, так и у кошек. И они, э, мы можем, соответственно, немножечко это дело все простимулировать вот этими интеллектуальными играми. Можно э, устраивать кошки тоже к заначки прятать по дому и кошка будет ходить искать находить радоваться этому безумно то есть мы можем прятать мы можем миску мы едой можем делать поиск на миску вот с собаками мы этот часто тоже делаем с кошками может то же самое делать то есть не просто вот скучно потому что собака кошка это хищники мне просто скучно поставили миску а мы что-то с ней там сделали интересное Mm -hmm. И вот э, как продолжение к этому вопросу ну, Андрей уже частично на него ответил. Э, «Как успокоить кота, чтобы не носился ночью? Я, какой лайфхак?» Тут дальше продолжение слышала, как намочить ему хвост не помогает, ожидаемо. Это, конечно, промочить хвост, я часто это встречаю. Здесь важно соблюдать, ну, понятно, что давать в течение дня, вот у Андрея это просто все, опять же, естественным образом, как оно должно быть, происходит. Если, соответственно, такого нет, такой возможности, то нам важно в течение дня нагружать кошечку, причем нагружать не только физической там, нагрузкой, рой там, удочкой или там прогулками там, на шлейке, или там беготней за мячиком но и интеллектуальной нагрузкой, и вниманием своим вниманием. <coughs> То есть, потому что ведь кошка, бегающая по ночам, не, не каждая кошка это делает, например, только чтобы поиграть. Кто-то хочет поесть, кто-то хочет поиграть, кто-то хочет нашего внимания. Не получив его днем, кошка идет получать его ночью или рано утром, на что обычно жалуется. То есть, если мы можем в течение дня Давать кошке внимание. А, можем а, хвалить. А, хвалить просто вот за все хорошее. Вот кошка точит когти, не о ваш диван, а когти точку. Да, ты моя умничка, зайка, сладкая, молодец. То есть система поощрения, распространяющаяся на различные вещи. Просто лежит в положенном месте, в правильном. Мы хвалим. То есть, чем больше мы обращаем внимание, похвалой, тем больше вот такого вот общения контакта, соответственно, кошка будет напитана этим контактом, этой любовью. И как такая вот инструкция конкретная, что перед, уже непосредственно, если вот это все в течение дня, вот это все было, что перед сном за полчаса до сна игра должна прекратиться. Ошибкой будет играть, играть, а потом сразу все, тушите свет, все спать. Нет. То есть нужно прекратить игру за полчаса до сна. После игры покормить котика и больше никак не контактировать, не проявлять инициативу, не играть, не поддаваться на провокации. То есть все. А дальше мы создаем, мы проводим обучение, как и везде. Мы создаем ассоциацию на слово и на действие. Мы выключаем свет и говорим ключевое слово там, «спать». Что-нибудь типа этого. То есть мы тоже обучаем а, а, ассоциации на это слово. Чтобы мы выключили свет, мы сказали слово «спать», все. Никакой игры, ничего больше нет. Соответственно, кошки запоминают слова, и это становится для них ритуалом. Вот кошки и собаки – это очень ритуальные животные. Если мы вот такие ритуалы вводим, постепенно все это запоминать, повторять, это не значит, что а, вот вы вот это все проделали, и сегодня ночью кошка уже вот такая «а, да, все, я поняла». Хотя такое тоже возможно. То есть это, ну, как бы берет время ей перестроиться с ночного на дневной режим. Ну, это вот тоже, опять же, здесь в двух словах. Супер. У меня сейчас к вам обоим будет вопрос очень интересный. Сначала у Андрея спрошу. Что ты думаешь по поводу кошачьей ревности? И кошачьего признания какого-то хозяина, то есть там альфа-самца, например, или там хозяйку, потому что тут вот очень такой интересный вопрос, что э, с того дня, как принесли ребенка из роддома, кот стал игнорировать хозяйку, прям чуть ли не обиделся на нее, спит только настроение мужа теперь, и за три с половиной года он мне мурчал четыре раза. Только если его неделю никто не трогал, муж был в командировке. А хочется взять на ручки, погладить и так далее. Андрей, прокомментируй, что ты по этому поводу думаешь, потом женщина. Ну, я, я, я, вполне, я вполне считаю, что это имеет место. Да, коты и собаки, коты в частности, подвержены ревности. Если есть фокус внимания на коте, и он любимец, и всегда центр галактики в доме к нему масса внимания, которая резко исчезает в один момент, то, естественно, у кота происходит какая-то, ну, психотравма, можно даже сказать, потому что он, он чувствует себя ненужным. Бывали случаи, что при появлении детей, я много раз слышал, что коты вообще уходили из дома, потому что 99% внимания о новорожденному и вся забота только о нем коту бросали корм, и о нем забывали, с ним не проводили время, его не таскали на руках, его не гладили, его там не, не, не уделяли ему какой-то заботы и теплоты. И кот просто это чувствовал, он понимал, что он тут всю жизнь, грубо говоря, был спеленок, очень важным членом семьи, а здесь он как бы не удел. Естественно, что им обидно, что они чувствуют это лишение и им хочется это как-то на себя обратить внимание очень э, коты в этом случае могут начать шалить и э, это исключительно для того чтобы привлечь к себе внимание то есть они будут бить посуду они будут э, жевать зарядки от телефонов они они будут писать на кровать они будут устраивать какой-то раскардаш по ночам, то есть они будут гасать, что-то перерывать, будут постоянно... даже если вы будете их ругать, это будет в любом случае э -э, какая-то демонстрация того, что они есть, что они замечены, что на них обратили внимание. Вот, поэтому про ревность, да, я согласен, что если кот уже привык к этому, если он уже знает, что такое быть одним из главных достопримечательностей квартиры, то ему потом очень сложно с этим расставаться. Жень, а вот ты говорила о том, что коты не мстят. да, и вот, вот в этом контексте прокомментируй, пожалуйста, очень интересно. Да, ну вот если мы, собственно, отбросим антропоморфизм и поймем, что же с точки зрения животного происходит. Здесь как у кошек, так и у собак. Значит, у них есть важные ценные ресурсы. Эти ресурсы, то есть мы являемся тоже ресурсом. Источник внимания, тепла, любви, еды, прогулок и так далее. Соответственно, если мы лишаем какого-то животного этого ресурса или уменьшаем сильно, то, соответственно, получается, что животное, как, бы, как же так, вот у меня был этот ресурс, сейчас его нет. То есть это, это не обида, это не месть, это просто животное пытается вернуть себе этот ресурс, который у нее был. Соответственно, при этом животное может, да, испытывать стресс, ну, как это часто бывает при появлении там, тех же там, новых членов семьи, новорожденных, Например, тоже писание в кровать, это может быть для смешивания запахов, у кошек они смешивают запахи для того, чтобы сдружиться с новым членом семьи. Также писание там в другие места, это может быть просто на фоне стресса, и на фоне стресса у кошек очень часто развиваются циститы и подобные воспалительные процессы. Кошки очень чувствительны, собаки тоже, но кошки прям вот, ну, очень, очень чувствительны к изменениям условий жизни. И поэтому, если идет какое-то вообще изменение с лотком, с туалетом, то нужно первым делом дать анализы кошки, проверить все ли там в порядке, а потом уже думать над поведенческой причиной. Для мести животное совершенно пока что <смех> не способна <смех> это очень сложная тема это нужно знать что конкретно человек не любит заранее продумать как сделать что к моменту когда человек придет и увидит что ага вот тебе и подарочек это пока что недоступно собакам и кошкам такая длинная цепочка более того те же например Сотных являются нормой. Это не что-то плохое, как в нашем понимании, что фу, какая гадость. У животных нет такого отношения. Они, ну, да. там, и кошки, они могут и есть это все, и вылизывать. То есть э, нормальное к этому совершенно отношение. Они не предполагают, что для нас это какой-то ужас, фу и гадость. Вот, а поэтому, когда такое, ну, это очень часто происходит, конечно, когда, опять же, там, ребенок появляется или бойфренд, то есть уходит внимание от питомца, и питомец, как кажется, хозяину, начинает ему мстить, делать какие-то пакости, вредности, а на самом деле просто, ну, как бы животное страдает, потому что, да, был ресурс, ресурс нет ресурса. Как раз интеллектуальные игры очень в этом помогают, мы можем хотя бы хоть как-то, потому что, когда, например, понятно, что ребенок родился маленький, у нас в одной руке ребенок, еще кучу всех параллельных дел домашних, и здесь еще животные. Вот интеллектуальные игрушки, вот ты хотя бы выдал животному эту игрушку, и она с ней развлекается, то есть это хотя бы хоть какое-то, да, вот внимание, и животное чем-то занято, это очень-очень-очень спасает. Супер. То есть можно при помощи интеллектуальной игрушки вернуть расположение кота к себе. Да? Но это не совсем, не совсем вернуть расположение, но это хотя бы, знаешь, дать как бы хоть какое-то внимание, хоть какую-то вот со своей стороны проявить заботу, что я тебя вижу, я тебя слышу, я для тебя вот сделала, вот, на развлека и плюс это создание положительной ассоциации на ребенка, нового, например, появившегося, что в присутствии ребенка мы выдаем кошке интеллектуальную игрушку. То есть это хорошо, это хорошая ситуация. Также можно, тоже, мамы 80 уровня могут и кормить грудь ребенка одновременно, при этом играть удочкой с котом, а или там, начесывать ему там, за ушком или пузиком. То есть это, в принципе, все да, возможно совместить и было бы желание. Супер! Дорогие мои гости, Андрей и Женя, я вас благодарю за этот чудесный, очень интересный эфир. Это было очень полезно. Дорогие зрители, мы с Женей, я обещаю, ответим на ваши вопросы. Мы сделаем еще другие дополнительные эфиры. Мы, и Женя очень занята, и я занята. Я придумала уже, вот пока мы беседовали, я придумала алгоритм, как мы это сделаем. Договоримся с Женей и будем проводить прямой эфир, отвечать на все ваши вопросы. Я думаю, что и с Андреем мы еще встретимся. По крайней мере, я вас прямо искренне призываю. Знаете, я люблю хорошее, легкое, чтиво там, где можно посмеяться. Подписывайтесь на канал Моргана, читайте очень смешные тексты. Со временем у меня есть задумка издать книгу с текстами Моргана, ну, соответственно, еще раз повторюсь, что у Моргана есть еще один копирайтер, и мы, пока это пусть будет небольшой секрет, мы отдельно тоже этот вопрос осветим. Кроме того, я повторюсь, что мы с Женей разыгрываем, сегодня разыграем, вот сейчас после эфира, разыграем подарки. От Жени это будет файл с интеллектуальными играми для котов. Там, где она собрала все свои интеллектуальные игры, я со своей стороны подарю свою книгу Автор жизни с автографом. Все ради того, <смех>, чтобы вы подписывались на канал Моргана, <смех> потому что для меня это сейчас <смех> важно. <смех> да. А, я думаю, что а, от этого будет польза всем, потому что... А, Любить животных да, и относиться к ним с теплотой и где-то с юмором — это развивает человека и как Личность внутри. Большое Вам спасибо, Женя! Спасибо, Андрей! пока-пока!